Ой, прости, я тебя не заметила. Ничего страшного, я тут сижу уже лет 10 английский. Ну и как? Получается? Ну, как сказать, много слов и романтических правила я уже знаю. Вот разговаривать я не могу. А как ты думаешь, почему? Может быть, потому что я ужасно боюсь? Точно. А хочешь, я тебе покажу один простой способ, как заговорить. И для этого не нужно штудировать до дыр учебник английского. Смотри, первое, подбери оригинальные видео и аудио своего уровня. Второе. Проговаривай их сразу за носителем. Третье. Составь список слов, которые ты хочешь активизировать и целенаправленно используй их в речи. Четвертое. Позадавай вопросы с этими словами или разыграй сценки. Это несложно. Мы с учениками в онлайн английском клубе часто разыгрываем сценки. Таким образом мы проживаем реальные ситуации. И страх быстро уходит? Пять. Если нет собеседника, говори сам с собой. Ты же постоянно о чем-то думаешь, теперь мысли-слух на английском. А теперь слушай шикарный способ заговорить на английском.